Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать вам, как сделать стильный бант на зажим для волос. Это зажим-автомат. Из атласной ленты и кружева. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится атласная лента шириной 5 сантиметров и длиной 48 сантиметров. Такого же цвета атласная лента, но уже шириной с половиной сантиметра и ее нужно 60 сантиметров. Для листочков белая атласная лента, ширина ленты 5 сантиметров, а длина 10. кружево кружево нужно 60 сантиметров, а ширина кружева в идеале 6 сантиметров. У меня 8 и я лишние два сантиметра буду срезать с этого края. Вот такие цветочки я делаю из кружевного полотна. И мне нужны для работы два фрагмента. Для украшения цветка я взяла бусины диаметром 8 мм, сиреневые, и более светлого сиреневого цвета диаметром 4 миллиметра всего бус понадобилось 6 штук больших и 6 маленьких теперь нужен нам зажим автомат его длина 10 сантиметров еще нужны конечно же зажигалка клевой пистолет и для декора я еще использовала атласную ленту с органзой ширина 2,5 сантиметра и мне понадобилось 16 сантиметров я разрезала отрезок на 2 на 2 части выдернула долевые ниточки остались поперечные потом я срезаю одну сторону из атласа и потом из этих полосок пушистых я буду делать декор который покажу уже по ходу урока немножко дальше приступаю к изготовлению плоской розы для этого я беру ленту шириной 2,5 сантиметра, складываю на уголок, потом еще раз, и такое положение ленты скрепляю горячим клеем. Теперь снизу я подставляю указательный палец левой руки и поднимаю ленту вверх, образуется у меня Уголок я закрепляю с правой стороны клеем, поворачиваю ленту по против часовой стрелки и закрепляю левый уголок. И теперь таким же движением поднимаю ленту, получается уголочек, закрепляю клеем и обворачиваю треугольник. При этом сгибы я располагаю так, чтобы нижний сгиб отступал от верхнего примерно на 2 миллиметра, А вот уже здесь я не буду закреплять с правой стороны угол, а только с левой. Вот уже вырисовывается роза складочки я располагаю в произвольном порядке и сразу же убираю остатки клея потому что вы знаете от горячего клея тянутся нити и лучше их удалить сразу же, пока клей не застыл совсем. Вот такой размер розы меня устраивает. Я обрезаю ленту, срезаю лишние части ленты и подклеиваю к центру, снизу. Вот здесь тоже можно подклеить. Все. Роза готова. Теперь приступим к цветам из кружевного полотна. Я маникюрными ножницами срезаю вот эти прожилочки. Они не нужны. И аккуратненько вот так по кругу обрезаю Теперь такой момент. Если у вас будет такое полотно из хлопчато-бумажной э, нити, то обрабатывать зажигалкой нельзя. А если будет синтетика присутствовать, то тогда конечно можно. У меня хлопчатобумажное полотно и я зажигалку здесь использовать не буду вот так почищаю все чтобы было аккуратно красиво никаких хвостиков Делаю тычинки для цветка. Для этого я беру тычинки с очень маленьким концом. Эти тычинки я делала сама. Разрезаю пополам. И нанизываю бусиной. Если у вас нет таких тычинок, то можно использовать флористическую проволоку на конец которой закрепить маленькую бусинку. Теперь бусины я буду приклеивать клеем. У меня вот такой клей. Можно использовать любой полимерный клей. Даже клей ПВА тоже будет хорош здесь. И вот так закрепляю бусинку. Все бусины закреплены будем теперь готовить цветок от центра я отступаю два сантиметра и по кругу прошиваю иголочкой с ниткой теперь беру Нитки и стягиваю здесь цепляюсь за петлю и затягиваю цветочек получается цветок похожий на лилию все тычинки я собираю в пучок и обматываю их ниточкой Теперь в центр цветка нанесу немножко горячего клея и туда вставляю пучок с тычинками. Тычинки глубоко не опускаю, не важно, чтобы их было хорошо видно. Теперь можно полностью затянуть наш цветок и закрепить нитку. цветочки готовы теперь займемся листиками для этого нужен квадрат со стороной в 5 сантиметров я его складываю по диагонали и вырезаю овал на овале делаю по три надсечки с каждой стороны Теперь я оплавлю его огнем зажигалки. При помощи огня сделаю прожилки на листике. готовы нужно сделать еще 4 листика из фиолетовой ленты для этого я беру кусочек длиной 6 сантиметров складываю его вдоль пополам и срезаю уголочки получается у меня длинный вытянутый ковал то есть эллипс. и здесь тоже я буду делать надсечки 4 с одной стороны и 4 с другой обрабатываю срезы огнем у меня получается вот такой листик и не помешает сделать центральную прожилку листики готовы теперь займемся кружевом. Я обрезала лишние два сантиметра. Вот они. Этот кусочек не нужен. Если у вас есть кружева шириной 6 сантиметров, это идеальный вариант. Ничего срезать не нужно. И теперь делаем части банта. Одна уже есть. Теперь показываю вторую. Для этого я беру два отрезка ленты по 12 сантиметров каждый складываю их изнанка к изнанке срезы обрабатываю огнем теперь еще раз пополам теперь вставляю между ними кружево заходя немножко больше чем за середину то есть две трети ленты и теперь вот так обворачиваю кружевом ленту и закрепляю булавочки у меня получается две детали в зеркальном отражении теперь правый угол нижний я отворачиваю вверх левой стороне и вот такими движениями собираю складочки на всем отрезке а теперь иголкой пронзаю эту всю толщину это не сложно у меня получается вот такое крылышко. булавочка нам уже не нужна и закрепляю нитку. Точно так же делаю со второй половинкой. Готовые половинки я склеиваю горячим клеем. Как всегда, в таком случае я пользуюсь металлической линейкой. На ней это очень удобно делать. Видите, у меня бант не прилипнет к стану. И все будет хорошо. Клей быстро застывает. Легко снимается с линейки. И бантик уже почти готов. Теперь нужно приклеить сам зажим. Из автомата вынимаю эту деталь, пружину. И клей наношу на всю поверхность зажима. И теперь приклеиваю к обратной стороне банта Будьте здесь внимательны и не приклейте на лицевую сторону. Ну и теперь остается... Середину банта закрыть лентой. Отрезок этой ленты 11 см. Здесь все делаю стандартно. Ничего нового здесь нет. Теперь использую еще фетровый кружочек для того, чтобы закрыть место склеивания. Вот так закроем и все будет у нас красиво и аккуратно. Вернем пружину на место. Вот. И приступим к самому интересному. Теперь я эти отрезки интересные вот так заворачиваю и склеиваю горячим клеем. Можно использовать любой другой клей. Мне в данном случае удобно это сделать именно пистолетом. И вот такой пушистик уже готов. Теперь листики я буду склеивать попарно. И приклеивать к центру банта. Также я поступаю со второй парой, но лишнее я обрезаю. Розочку декорируем белыми листиками. Здесь тоже лишний кусочек я обрезаю. Покажу место для пушистиков. Я не знаю, как их назвать. Я их так назвала. Теперь приклею розу. Все, композиция готова. Банк готов. Я благодарю вас за просмотр. Буду благодарна за комментарии к этому видео. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк